И всем привет, ребята, с вами Трэш Free Fire И на этом видеоролике я покажу свои настройки на плюс Stax 4 Вот такая версия, пацаны Подписывайтесь на канал и поставьте лайк, нажмите на колокольчик, напишите в комментариях, если у вас телефон, есть. название своего телефона, если у вас телефон. Еще. Я в следующем видеоролике настрою на все. На деле Телефон Ну погнали сейчас Проверим Как у меня летит считаю, на Ну хайлайты можете Смотреть Я там выкладываю Стримы, хайлайты Так что подписывайтесь на канал Вот как у меня летит С первого возраста. Наступство Вот стекла хорошо летит Стекла нормального цена Видите как летит? У меня никакие святые Никакие читы Перестает лететь. Давайте после этого. Пусть Но на этого вот можно на все оружие кидать вот супа вообще СВД вот с СВД тоже. Вот я не прицеливаюсь не вот так. Так нужно сделать. Ну вот так и сразу. Случили прицел. Вот слева нужно, право, снизу право. Сейчас. Вот сюда и вот. Не вот другие оружия тоже проверим. На этого а потом в ультиматуме. Вот смотреть сразу летит. XM хорошо летит. Многие любят. Ак. Если вот так играть, то хорошо летит. какая оружие есть? Вот такая. МК. Ну нормально летит. Но ну, не все головы, но нормально. Вот видите, все головы. Ну с Фамоса тоже попробуем. Может идет Фамоса. ну с не очень 3 в ну, медленно на, надо тянуть. Ну, чувствительность нормальная, пацаны. Вот, чувствительность. СКС. И пробуем и все. Вот видите, все летит. Чего? Иногда летит. Нужно в софте, скачаюсь, потом Довиточек снять Попробую Скар есть Скар, Корт И скар Скар, где? Вот Вот все в голову идет Смотрите, вот все в голову Ну если в голову попадает, смотрите Все, уже переходим к настройкам. Вот. Но главное это чувствительность мыши X. Если ваша рука медленная, можете понизить эти двое. Ну, это У вот такой, вперед тянет. Чувствительность вертикальная, X это чувствительность геймпада, 8 стиль геймпада, эту ускорительность фалс и другая с фалсами, корректировка 16450, и смотрите ребят, вот здесь должна быть вот такая белая, ну как делать эту белую, вот так? Нажимаем и вот так ставим Ну, так получится У меня уже есть И еще что показать Ну, здесь ничего нет Теперь покажу сейчас Настройки Вот здесь Настройки Движок Выбрать другие Если у вас У меня ядра 8 КПУ. У меня ядра 8. Если у вас тоже 8, то ставите 6. Если у вас 6 ядра, то ставите 3 ставить Если у вас всего лишь 4, то ставите 2. Вот здесь средние 2. Если у вас много ядра, выбрать другие. Ну вот здесь вы ставьте 4 гигабайта, у меня выгнали из тренировки, здесь производительность, OpenGL, но это не нужно, но ставьте как я говорю. говорил, частота кадров FPS, если вот здесь можете прочитать, особенно Слава, okay. Если 60 фпс для более плавного геймплея может влиять на производительность, особенно на слабых ПК. Ну, 30 фпс ставьте, если у вас 60. Вот. Авто. Ну вот это можете сами ставить. Я сделала самое большой, потому что монитор большой. Устройство параметры. Давайте параметры покажу. Вот медленно показал. Ну и торможение Чувствительность меньше. Если у вас Медленная рука или вообще можете повысить или унизить. Горячие клавиши не нужны, а Давайте сначала покажу я вам. Вон, не еще. Обзор на 100. Если у вас чувствительность огромная, можете понизить. Вот помещу. Вот здесь вот как я смотреть все делайте как я, а то у вас не сможете не, не работать. Вот. что меня превращает? это у меня особня. но это не нужно давайте хоть покажу вот кнопка огня 11 и 10 это 30 но это не надо главное кнопка огня пацаны блок огня вы можете себе куда-то ставить эти вещи, куда хотите. Ну все, я показал все мои настройки. Ну, еще есть чувствительность мыши, но я ничего не трогал чувствительность мыши. Давайте, вот я еще раз показал без никаких пауз. Сейчас. Сыграю ультиматум 1 на 1, скинь, хоть ну, бот попался, хоть бы, выберите тип десерт, тип, Чего? Давайте заново бою, но это какой-то вот... И... Но нормальный... Еще... вот с нормальным игроком буду. Наверное, этот нормальный игрок. Покажу сейчас настройки. Но это нормальный игрок, по Вот что. Нормальное оружие выбирает. Ну все сразу мне нужно было выбрать. все нужно Сразу полетел. У ну, меня чёрстик полетел. Если у вас тоже чёрстик вылетает, то нажмите на это. Чего есть здесь? Сразу полетела, вот видите. С СВД попробую, С СВД, СВД или СВД, напишите в комментариях. Сразу полетит, смотрите не выходит. Крис, выходи. Еще я к нему сам пойду. Ну, вот, по не зажал меня. Ну, он тоже будет. Вот, видите? Ну, он год а что вы Я без прицела буду играть. Он сейчас на меня заполняется. Ну вот я говорю. Он в кризисе. Нормальный. Это каунт, но он будет там. АВМ летит Настройки Вот все И еще. без прицела в голову да без прицела он mm. right. давайте с прицелом я хочу в голову дать нет вот вот такой у нас ролик получился. Поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Напишите в комментариях название своего устройства телефона, и я в следующем видео настрою все телефоны. С вами был Кранч Флайер и всем пока. И не забудьте подписаться на канал, если у вас не летит. Пока. Ну, чуть-чуть поместить здесь чувствительность. И всем пока.